Мария Ивановна спрашивает, Вовочка, если у Сережи в одной руке три яблока и четыре апельсина, а в другой четыре яблока и три апельсина, что это значит? Это значит, что у Сережи очень большие руки. К Вовочке в гости заходит Сережа. Они играют, и Сережа в какой-то момент замечает напольные весы и собирается на них встать. Не надо, не вставай на них. Почему? Не могу сказать тебе точно, но каждый раз, когда мама встает на эти весы, она смотрит вниз. И плачет. <свят> Мария Ивановна спрашивает. Вовочка, как бросить яйцо на бетонный пол, чтобы не разбить его? Как не старайся, бетонный пол яйцом не разобьешь. <свят> Мама, а как я на свет появился? Мы тебя в огурцах нашли. А моя сестренка как появилась? А мы ее нашли в капусте. На следующий день Вовочка заходит в комнату к родителям и, застав их в постели за интересным занятием, говорит. Ну что, овощеводство в самом разгаре? Вовочка спрашивает у едущих с ним в машине родителей. Который час? Посмотри на своем смартфоне. Я его забыл дома. Вовочка, выходя из дома, надо обязательно брать с собой телефон, ключи и деньги. Я же с вами еду. Ну и что? А если мы у магазина остановимся, и ты там потеряешься, позвонить не сможешь, без денег на автобусе домой не доедешь, без ключей в квартиру не попадешь? А если вдруг землетрясение или наводнение? После продолжительных родительских нотаций следует дополнительный вопрос. Ну и какие же выводы из нашего разговора ты сделал? Зря я у вас про время спросил.